Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный наборчик. Это платье, которое мы с вами вязали. Я связала его сейчас из бирюзового цвета, такой же пряжи и таким же крючком. В наборчик сделала вот такую замечательную повороску и с цветком из атласной ленты. Ссылочку на платье и повороску, если вам понравилось, я оставлю в описании под этим видео, обязательно смотрите. Что касаемо платьюшка. Платьюшка связана на размер ребенка где-то вот 11, даже можно меньше, то есть где-то 10 18 месяцев. Почему такая разница? Потому что, в принципе, эта моделька может носиться как в свободном, то есть она такая вот, как своего рода мешочек, красивенький, а может носиться и приталенная, то есть вот почему такой вот именно размер варьируется от 10 до 18, то есть, казалось бы, 8 месяцев ребенок растет. Вот. И что касаемо по поводу платьюшка, я хотела бы вам сказать. Видеоуроки мы с вами вязали э, на размер 2-2,5 годика. Здесь я сделала гораздо меньше, то есть где-то до полутора годика. Почему? С помощью чего я это сделала? В принципе, вязала все то же самое, только изначально я на горловинке набрала меньше э, воздушных петелек, что у, уменьшило горловинку, окружность. Плюс э, я сделала на два рапорта меньше всего лишь на два рапорта представляете размер между полутора и два с половиной годика всего лишь на полтора рапорта меньше на два рапорта меньше то есть я убавила рапорт рукавчики в одном и во втором то есть сделала рукавчики я по 5 рапортов, по 5 вот этих вот елочек арочек, а посерединке я оставила как на перед, так и спинку на 6 рапортов. То есть из-за того, что мы убавили по рапорту на рукавчиках, уменьшилась окружность груди где-то порядком на 2-3 см процентов. Плюс уменьшилась горловинка, что значит, не будет слишком такой вот глубокий вырез. Уменьшились рукавчики, то есть для э, обхвата ручки на ребенка в годик гораздо меньше, чем в два годика. Поэтому э, уменьшили здесь, уменьшилась сразу окружность груди и уменьшилась горловинка. В принципе, все связано то же самое и, как я вам уже говорила в предыдущем видео, я... Всегда рекомендую перед и спинку делать четное количество рапортов для того, чтобы ровно посерединке была сзади застежка. Сзади я сделала застежку из. Трех пуговичек на планке. Вот так замечательно взяла пуговички в тон платью. Вот по три рапорта разделилась у меня с одной стороны спинки и с другой. То есть вот она у меня ровно посерединке планочка. Если бы я взяла пять рапортов, как вы понимаете, смещение бы пошло уже на бок. И было бы не так красиво и аккуратно. Вот у меня задали вопросы э, на том платьюшке, как уменьшить размер. Вот я вам сейчас отвечаю именно на этот вопрос. вот Размер я сделала и длины платьишка э, немного короче, то есть там я делала 50 сантиметров, здесь я сделала всего 42 сантиметра. В принципе для ребенка на годик э, полтора этого более чем достаточно, это будет по колено, а то и ниже. То есть если вы хотите выше э, именно вот под попочкой сразу, то, соответственно, там уже измеряете у кого как. У кого-то 30 сантиметров, у кого-то 35. То есть вы уже смотрите и варьируете от плеча до низа э, свои нужные сантиметры, которые вы намерили. То есть здесь я сделала 42 такой вот э, запасик я жарю еще раз по колено почему потому что э, кому-то это будет э, и по пятке возможно кому-то это будет наоборот у кого-то длиннее ножки у кого-то короче точно так же и тело до э, именно до пояса у кого-то короче у кого-то вытянуть у кого-то худой ребеночек у кого-то поплотнее то есть Здесь уже вы смотрите на свое усмотрение, в принципе, на окружность, на обхват груди у меня здесь получилось где-то 48 сантиметров, благодаря тому, что я уменьшила по рапорту на рукава. Вот, в принципе, все основы я вам сказала, ответила на вопрос, как уменьшить платье на размер. Я надеюсь, что вам стало все понятно, украшайте, вяжете вместе со мной на свое усмотрение. Всем хорошего настроения, пока-пока!